креда нашей администрации честность прозрачность и платежеспособность идеал М это гарантированные выплаты маркетинговые планы многолетний опыт надежная защита автоматизация процессов и выгодное партнерство самое главное у нас гарантированные выплаты в том что вы сегодня заработали вы сегодня же поставили свои деньги на вывод себе на платежные системы и сегодня вы их получили себе на карточку. А наше самое главное преимущество ⁇ это идеал М, это сообщество взаимопомощи и благотворительности. А на главной странице сайта любой даже пользователь интернета, открыв наш сайт, Всегда может посмотреть дорожную карту. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. И там же на главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован. В кабинете есть у нас уроки по кабинету. Для тех, кто пришел в бизнес, для новичков. Для тех, кто не умеет управлять бронями. Бизнес наш полностью управляемый двумя бронями. Конечно, кроме у нас дубль-микс, uh, у нас неуправляемая а площадка, ну и клонопад, это вообще отдельная uh, наша uh, глобальная матрица. В компании 10 маркетинг-планов, 10 uh, программ, и плюс наш одиннадцатый Это глобальная матрица Это наш Денежный клонопад А на любой программе у нас есть кнопка Маркетинг и кнопка поисковик Есть полная статистика Начислений на каждой программе Ход открыт у нас в любую программу И на любой стол У нас нет ни на одной программе Привязки к первому столу Старт своего бизнеса Можно начинать с любого стола А те кто работает уже давно в матрицах, они а, прекрасно знают, что если стартовать ближе к а, столу выплат, тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. На основных у нас программах есть реферальная программа на два уровня в глубину. Выплаты у нас на каждом столе. Цикл у нас очень короткий. Нет у нас отчислений ни на компанию, ни на развитие компании, а, ни на администрацию. У нас все деньги 100% идет сеть от партнера к партнеру, а деньги идут Четко распределяется по маркетингу. Пополнение и вывод у нас со всех российских карт, со всех карт Российской Федерации. Подключен Pair кошелек, Perfect Money, подключена FreeCast. Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно. И праздничные дни, и выходные. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервисы. С инструментами это у нас есть наша теперь социальная сеть, которая нам предоставляет шикарнейшие инструменты для развития нашего бизнеса. Есть чаты компании и есть, конечно, прямая связь с администрацией. И Какие же у нас а, есть программы и когда они открыты? А мы а, начинали свой путь в интернете 23 сентября 2021 года и стартовали у, с одной нашей площадкой, с Идеал Мини. И наш путь, конечно, начинался только с ней. И, 31 октября 2021 года у нас присоединилась социальная площадка Некромани. А фабрика клонов открылась у нас 6 февраля 2022 года. И наша основная, Идеал М-Макси, самая крутая площадка, открылась у нас 3 апреля 2022 года. А бег по кругу, фаст-трек, стартовал у нас 1, ноября, ой, 1 июня 2022 года. И... Кланопад а плюс идеал М-банк вместе с кланопадом, а он у нас был прикручен именно к идеал М-банку, стартовали мы на годовщину нашей компании, это 23 сентября 2022 года. Да, старт был очень а, мощный, старт до сих пор, все помнят до сих пор, все косточки перемывают идеал М а, с, а, со стартом банка и клонопада. А, да, надолго будет помнить а, старт нашей компании именно нашего клонопада и наш программист огромный ему респект за то, что он приложил все усилия на то, что за то, что у нас нет никогда не было и нет никаких профилактических дней. У нас нет ни профилактических часов. У нас даже если и работает наш программист у нас на сайте, то мы даже не замечаем а все. Огромный-огромный ему респект. И 6 ноября 2022 года у нас стартовала шикарная площадочка. Она очень маленькая, всего лишь два рабочих стола и третий стол выплаты. Но очень шикарные и очень хорошие большие деньги можно зарабатывать на этой площадке. Плюс есть выход на площадку «Идеал М.Макси». И она открылась 6 ноября 2022 года. Дубль микс это две неуправляемые программы с разными входами. Они открылись у нас. 11 декабря 2022 года. А заполнение там идет слева направо на свободное место. Ваша же структуру, структура. А Турпомани – это быстрые деньги. Открылись у нас 15 января 2023 года и турбоманибокс старт у нас был конечно этой площадке 12 февраля 2023 года и сейчас как все наши партнеры заметили что эта площадка у нас находится на реконструкции а 14 мая в 19.00 по москве будет старт именно этой площадки вторично Администрация приделала третью ногу по просьбе наших партнеров. И я думаю, что эта площадка у нас будет э, приносить всем нашим партнерам очень хорошие, большие доходы. Я думаю, что очень много партнеров придут, новых партнеров, именно на эту площадку. Потому что мы сегодня будем с вами разбирать и, э, наверное, все убедимся в том, что э, да, очень хорошо, когда есть третья нога. Ну И начнем мы, конечно, нашу презентацию именно с турбо-манибокса. Еще раз напоминаю, чтобы не говорили, что вы не слышали, не видели, не знали о том, что у нас 14 мая в 19.00 по Москве будет старт именно этой площадки. Уже с обновленным нашим маркетингом. Перед вами, ребята, два стола, третий стол это полностью ваша зарплата. Но у нас еще есть такая фишка. Это у нас есть нулевой стол. Это для тех партнеров, которые очень боятся потерять свои деньги в интернете. Они боятся вложить какие-то большие суммы. И для новичков, которым не подсильна сумма 2 500. Ну и для тех, у которых нет на данный момент 2 500, чтобы начать свой старт с первого стола, можно заходить именно с нулевого стола. А два партнера, которые они пригласят, они просто дадут переход, во второй стол. А если третьего поставят, то они свои деньги, 1250, они возвратят обратно. А первый стол у нас стоит 2500, второй стоит 5000, и третий стол полностью выплаты у нас 10 тысяч стоит. Здесь точно так. Два партнера, первый и второй партнер, это Первый э, они накапливаются и дают переход во второй стол. А вот с третьего партнера, если вы сюда поставите, то 500 получите на баланс для вывода. Хорошо, да, очень хорошо. Вы можете просто... Эти третьего партнера не ставить, а пока работать а, на, а, просто на накопительных этих столах. А вот вам срочно нужны деньги, а у вас на балансе пока что нет. Вы их вывели, а вам еще нужно срочно. Так вы срочно поставили третьего партнера на, второй, на первый стол, получили 2 500 или поставили на, на второй стол за 5000 и получили 5 тысяч на баланс для вывода. Эти тоже два партнера дают переход в третий стол за 10 тысяч. Первый партнер пригласил себе два партнера и приходит, становится на это место. Вы получаете 3000 на баланс для вывода. Один клон летит в первый стол за 5, 2 500 за спонсором. И за 4 500 у вас активируется Turbo Мани первый стол. А те ребята, которые там уже партнеры работают на этой площадке, а, их клон полетит именно а, туда, куда они выставят бронь. На первый стол. Второй партнер. Точно так он приглашает или начинает старт своего бизнеса со второго стола. Он приглашает себе два партнера, переходит, становится сюда, на этот стол. И эти два партнера приглашают себе два партнера, и он переходит, становится к вам на это место. И, конечно, куда? Он идет сюда, на это место. Вы получаете 7500 на баланс для вывода. И здесь начинает с этого партнера а, работать реферальная программа на 3 уровня в глубину. 1500 делится на 3 уровня. 6 переводов получите по 500 рублей, это 3000. Со второго уровня вы получите 18 переводов по 500 рублей, это 9000. И с третьего уровня вы получите 54 перевода. По 500 рублей, это вы реферально заработаете с первого, второго, третьего уровня, 27 тысяч. Круто, да? Круто. И 1000 рублей у нас, два клона летит куда? Долетит да он в клонопад. Это очень круто. И третий партнер, который приходит и становится на это место, то же самое, 7500 на баланс для вывода, 1500 делится на три уровня, а в глубину и по 500 рублей и 1000 рублей летят два клона в планопад. Ну как? Круто? Да, круто. Итого вы заработали сколько? 39000. Одно ваше бизнес-место, а у вас оно будет не одно. Вы же тоже будете себе подкупать клонов. И запомните, деньги идут от партнеров первого уровня. Ваши все по маркетингу, которые только от партнеров. Чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше будут у вас доходы. По поводу броней на этой площадке. А у нас... Только на этой площадке можно снять бронь. Бронь можно занять. Первая бронь у нас это всегда она основная. А вторая бронь у нас вспомогательная. И если вы нажмете на бронь первая и вторая, будет написано занято. Если вы нажмете снять, то у вас снимутся брони. Это уже как команды они решают сами. То ли работать по броням, то ли работать без броней. Ну и, конечно, у нас здесь есть, будет такая прекрасная, возможность просмотра цепочек. Это считаю, что очень важно для команд. По цепочке можно будет просматривать у кого поставить одного партнера, кому можно помочь двух партнеров поставить. Он перейдет и станет вам, принесет на баланс деньги. Это ну, шикарная возможность. У нас только на этой программе можно просматривать полностью свою структуру именно по цепочкам. Ну и наша турбомани. Турбомани, как вы видите, перед вами три рабочих стола. Два рабочих, а третий стол это, как всегда, у нас зарплата. Всегда спрашивают, сколько нужно партнеру. Да, тут партнеров нужно совершенно совсем-совсем мало. А здесь эти два накопительных стола, а это третий стол выплаты. Вход первый стол четыре 500, второй девять тысяч и третий 18. Это уже решаете, с какого стола можно делать вам. Старт своего бизнеса. Чем ближе к столу выплат, тем самым сокращаете количество приглашенных партнеров. Но моя задача показать вам с первого стола. Первый партнер приходит к вам, это деньги идут в накопление, а со второго идет переход за 9000 во второй стол. Как только первый партнер пригласил себе два партнера, он приходит и становится к вам на это место. Второй партнер пригласил себе два партнера и пришел, встал на это место. И вы перешли куда? Да вы перешли в третий стол. На третий стол к вам прилетает первый партнер, вы получаете 8000 на баланс для вывода. Два клона летят в первый стол. За спонсором. И здесь у нас на, по два клона с каждой ножки летят в клонопад. А со второго партнера вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода, 5 тысяч получает спонсор. Не забывайте, вы наверху, вы спонсор, а под вами ваши люди. И вы тоже будете получать эти спонсорские вознаграждения по 5 тысяч. два клона летят Клонопад. Третий партнер приходит. То же самое. 12 на баланс, 5 спонсорские и 2 клона летит в клонопад. Итак, давайте подведем итог. Вы, пройдя всего лишь одним бизнес-местом, заработали 32 тысячи, плюс 10 спонсорских и плюс 6 клонов запустили в клонопад. Круто, да? Круто. Очень круто. Здесь доход-то будет еще у вас по клонопаду. И каждый клон, запущенный в денежный клонопад, вам принесет в дальнейшем более 4 миллионов рублей. Очень хороший маркетинг у нас. Нет в интернете, ребята, лучше нашего маркетинга. Ну нет, сколько я смотрю, сколько я не сравниваю, ну невозможно сравнить. Ни один маркетинг сравнить с нашим. Хоть обижайтесь на меня, хоть не обижайтесь. Некоторые обижаются, что я постоянно хвалю только Идеал М. А, да, я его хвалю и буду хвалить, потому что а, лучше его нет. Наша программа основная. А, перед вами 6 столов. 5 это рабочих столов шестой стол это полностью ваша зарплата но обращаю ваше внимание дорогие партнеры уважаемые гости все что зеленым это тоже зарплата это тоже все деньги идут на вывод первый стол у нас стоит полторы тысячи второй стоит Три тысячи, третий, шесть, четвертый, двенадцать, пятый, двадцать и шестой, пятьдесят. Вы можете вот здесь, на этой площадке, разработано более 28 стратегий. Выбирайте любую стратегию и работайте по любой стратегии. Еще раз напоминаю, чем ближе вы выбираете а, старт своего бизнеса, делаете к столу выплат, тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Но можно начинать из первого стола. Вас никто не гонит в шею, потихоньку, помаленьку. Пусть вы будете месяц идти, пусть вы будете два идти, пусть вы будете три идти, но вы все равно придете к шестому столу. Первый партнер, как только к вам приходит на это место, эти полторы тысячи идут на копительный баланс. А второй партнер вам возвращает эти полторы тысячи, которые вы вложили. Дальше идут... Только ваши заработки. Третий партнер вам будет постоянно давать переход в следующий стол. Со второго партнера, со второго стола у вас начинает работать реферальная программа. И со второго партнера вы постоянно будете получать на всех этих столах зарплату. А с первого и третьего это деньги идут на переход из стола в стол. Как только первый партнер пригласил три партнера, он закрыл свой первый стол и приходит становится на это место. Три тысячи идет накопительный. Второй то же самое. Он закрыл свой и пришел встал к вам на это место. И вы сразу же получаете тысячу на баланс для вывода. По тысячу получают ваши два спонсора. К этому второму партнеру должны прийти сюда на это место три партнера. Это ваша вторая линия. Вы получаете три тысячи. Каждому этому трех из трех партнеров должны прийти по три партнера. Это 9 партнеров. Вы получаете девять на баланс для вывода. Итого вы только со второго стола заработали тринадцать тысяч. Третий партнер вам дает переход за 6000 в третий стол. Как только сюда первый партнер приходит, здесь можно делать обгоны, они есть и будут, не переживайте. Самые, которые живчики, они всегда идут впереди. А следом уже двигаются вся, все остальные. Эти 6000 идут накопительные. Со второй партнер, как только закрыл свой второй стол, он приходит, становится к вам на это место. И у вас сразу же клон летит по вашей броне во второй стол. Реинвест идет именно второго стола. Вы выставляете бронь, вы можете выставить под партнера первого, второго, третьего уровня. Это ваш клон и вы распоряжаетесь именно сами своим клоном. Получаете сразу тысячу рублей на баланс для вывода. По а тысяче получает ваши два спонсора. К этому партнеру пришла вторая линия. Вы получили три К этим трем пришли по три. Вы получили девять. Итого вы также с этого стола заработали 13 тысяч. Третий партнер вам дал переход. С первого 6 и с третьего шесть. Это 12 тысяч. И вы ушли в четвертый стол. Первый партнер закрывает свой. Третий стол и приходит, становится на это место. Эти 12 идут в накопление. А со второго партнера вы получаете 7000 на баланс для вывода. По 2500 получают два ваших спонсора. К этому второму партнеру прибежала вторая линия. Вы получили 7500. К этим всем трем прибежали по три партнера. Это третья ваша линия, 9 партнеров. Вы получили сразу 22500 рублей. И третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. 12 и 12, 24. И с четвертого стола вы только подумайте. 37 тысяч. Только с одного стола 37 тысяч. Круто, да очень круто. Первый партнер закрывает свой четвертый стол и приходит, становится на это место. 24 тысячи идет накопление. Со второго партнера вы... Клон летит по вашей броне в третий стол. Вы можете своим партнерам помогать. И 10 тысяч вам на баланс для вывода. По 3 тысячи получает спонсор. Первая линия, вторая линия пришла к вам. Вы получили 9 тысяч. Третья линия 27. И плюс 2 тысячи приплюсовывается в накопительный для перехода. 6 стол так как 24 и 24 48 а 6 стол стоит 50 тысяч вот поэтому эти 2000 идут с этого партнера в накопительный стол это для перехода в 6 стол и того вы только с этого стола заработали с 5 46 тысяч очень круто правда ну скажите что круто третий партнер вам дал переход за 50 тысяч шестой стол. Вот они. Все. Вы пришли уже. Финиш. А финиш у вас такой. Первый партнер приходит 35 на баланс для вывода. А за 15 вы летите в идеал М-Макси. Активируется у вас первый стол. Второй партнер 50 на баланс для вывода, третий партнер, 50 на баланс для вывода. Итого, вы только с этого стола 135 тысяч заработали. И пройдя одним бизнес-местом, вы заработали 244 тысячи без спонсорских вознаграждений. Они не входят в эту сумму. Их, ребята, просто невозможно сосчитать. Круто, да, очень круто. Да еще у вас за 15 тысяч активировалась такая площадка. Вы же с этими людьми, с этой же, со своей командой, вы потихоньку двигаетесь и на максе. Туда будут и лететь ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров. И будете точно так же, будете приглашать туда же на 15 тысяч и новых партнеров. А там 2 миллиона 590 тысяч. Только одно бизнес-место. Круто, круто. Я вам на следующем вебинаре расскажу о идеал Макси. Ну и хочу с вами, наверное, поделиться, а многие, может, знают, а многие может, могут и не знать, что есть четыре закона денег, которые формируют нашу жизнь. Почему у одних всегда все получается? Они реализуют свои желания, достигают целей, получают финансовую независимость, а у других средств все время не хватает. Они попадают на удочку мошенников или просто теряют деньги, потому что мы живем не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. Так представление о деньгах, в нашей жизни определяет наш уровень достатка. Но если знать, как работают четыре закона денег, то возможно кардинально изменить свою ситуацию. Первый закон. Ты получаешь ровно столько, сколько, во сколько ты веришь. Если вам кажется, что больше ста тысяч рублей в месяц вам не заработать, так и будет. Поверьте мне. Закон номер два. К вам приходит ровно та сумму, которую вы готовы отдать. Деньги приходят на то, за что вы готовы платить за качественные товары, дорогие услуги, эксклюзивные вещи и так далее. Закон номер три нужно тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Каждая крупная покупка в кредит, ребята, вот это запомните. Это прямое нарушение этого закона. Часть дохода необходимо откладывать в неприкосновенный запас. Закон номер четыре. Каждый рубль должен приносить копейку. Я надеюсь, что все согласны со мною. Быть успешным можно двумя способами. Первое. Открыто, публично. Стать номером один за счет быстрого взлета. Второе. Стремиться быстро стать номером один и не публично. Тихо передвигаться все выше и выше. а Я абсолютно убеждена, в любой карьере вершин достигают эрли и улитки. Достигают по-разному. Одни в полете, другие тихо, ползком. Но и те, и другие, они просто движутся. Есть жизненные три правила. Если ты не сделаешь шаг вперед, ты не сдвинешься с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. Дорога под названием «Потом» ведет страну под названием «Никуда». Это все, наверное, знают. Засыпай с мечтой, просыпайся с целью. Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, что заставляет стать рано утром с постели. Причина сказала, это невозможно. Опыт, это безрассудно. Гордость отрезала, это бесполезно. Попробуй, шепнула мечта. Мечтай, чтобы жизнь прошла не.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 Поверь в себя, ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра на месте, не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Есть такие решения, после а, принятых которых в таракане в голове ап, ап, ап, аплодируют стоя, ребята. Это честно. Человек, который не принял решение в течение 24 часов, он его никогда не примет. Это человек. Ну, можно сказать, просто тряпка. Он боится, он не решается, он, он чего-то боится. А тот, который человек принимает сразу решение, пусть он даже будет... Потеряется, пусть он а, спотыкнется, будет а, через камни идти, через а, барьеры, но он принял решение, он поставил себе цель, он ее никогда не сдвинется с места, чтобы, вернее, никогда не а, пойдет другой дорогой, он будет идти именно к своей цели, именно ту, которую он выбрал. Так что верьте в себя. Вы человек индивидуальный. И я немножко вам э, скажу несколько выражений наших знаменитостей. Совершенству нет предела. Вы будете расти, если будете пытаться совершить что-то за пределами того, что вы уже знаете в это Ральф Эмерсон. И рецепт успеха от Ульяма Огарта. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Нельзя вернуться в прошлое, и изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Это Рой Джонсон-младший. Я благодарю всех за... То, что вы приходите на презентацию, всем желаю счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия, мирного неба над головой. И, конечно, активных партнеров и больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг».